Короче, два дня подряд Юра водит меня по странным помещениям. Первый день мы просто прошлись. Какие-то полуразваленные, что-то очень похожее на вот эти вот петербургские с высокими потолками, пятиметровыми. Рассказывает о событиях, которые здесь происходили в в дореволюционную эпоху 20 века где-то вот начало 20 века вот, вот эти вот здоровые столы вот эти вот здоровенные потолки какая-то мебель, да, вот сохраненные еще на самом деле полуразваленные подходы в одном из помещений подобного рода нас встретил дед и не пустил нас дальше на следующий день снова Юра повел меня туда в этот раз на каком-то подоконнике сидела старуха, видимо, этого деда, бабка. А сам дед говорил вам точно дальше идти не надо и нечего вам там смотреть. И начал прямым физическим воздействием выталкивать дудя. Вот. И... В этот момент, чувствуя, что этот расклад меня абсолютно не устраивает, я, выпустив две бледно-желтых струи энергии в бабку и деда, испепелил их нафиг. И, собственно, здесь сон прервался, дальше мы так и не дошли. Но, судя по выражению лица Юры Дудя, которое я увидел в этот момент, по-моему, он именно все и подводил к тому, чтобы раскрыть и улицу зреть эти мои способности, а не э, дойти до какой-то цели. Возможно, он что-то знал и хотел это увидеть лично. Ну, в общем, такой вот сон приснился мне в ночь с 20... Блин, это же ночь Хэллоуина, что ли, не? Не, по-моему, прошлая была Хэллоуиновская. С 25 на 26. -е часа ночи проснулся, таким октября 2020 -го. Ладно, бывайте всем. Юрцу привет. Вдуть!